Здравствуйте, друзья! На днях я купил вот этот планшет, чтобы показать вам мои песни. Это песня Down Joy». Свет изнутри Вот посмотри, он здесь, он не оставит Радость пусть жила на неде Радость, свет изнутри нужна нам Пусть уголь жар оставит Пусть не простит Пусть радость не ославит Как мы могли Посеть счастье капли Радость зари Идем за ней, как цапли И каждый день, как последний день И каждая ночь, как последняя радость И каждый миг, как вселенный крик Каждый так рад И в Свою старость И каждый час Как в последний раз И каждый взгляд Как минутная слабость И каждый звук как дыхание стук, и каждый так рад подарить, что осталось, свет изнутри, минуты жизни. Посмотри, он здесь Он не оставит радость пути на неди, Радость, свет изнутри Нужна нам твоя малость Мы не нашли К счастью Ну так пошли Погасим свет И страстью Станет наш дым Давно углей Погаших Мы не под ним Мы над искусством и каждый день как последний день, и каждая ночь как последняя радость, и каждый миг как вселенной крик.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 как дыхание ступ, и каждый так крат подарись, что осталось.